Сети не валясь, как ты. ну так, чтобы ебала, было ура! Для мама. Откуда? От стола. Ебало, Откуда? Стола. Откуда? Откуда? Откуда? Это вы на нас, Войсковая часть 334. А Где да, а а а ты тут атакуешь? Горд Барнал. Горд Барнал. Горд Барнал. Горд Откуда? Кто? Уянская область. Кто? Откуда? А Рязанская область. А что ты здесь делал? Уже... Красноярский край. Ебал, поверь. Красноярский край. Откуда? Поверь, ебал. Откуда? С Калмыки. Откуда? Сарва откуда телефон телефон не все отжатый телефон они у кого-то отжали откуда вернее откуда рукочка вот такая вот компания